И сегодня я тут решил посмотреть клип «Упортый цветок». Вижу в первый раз, давайте заглянем. А, нет, не в первый раз, а уже второй раз. я Иногда посмотрел. Решил посоветоваться с вами. Начинаем. Да. Между прочим, вместе с ведьком, здесь цветок! Вместе с цветком тоже! Цветок том -то в том экране, это колеса с детком, цветком, цветок смотрит на тебя пустыми глазами, вы все будете порабощены мною. На плече твоем слышу, за игру твоей слышу, я сквозь Yeah. еще один креплет куплет. Нет. Нет. Нет. Просто, просто угарный был. Ну ладно, если вам понравилось это видео, всем удачи, всем пока. Кстати, лайк поставьте. обязательно. Всем до всем пока.